Курс «Простые секреты опционов». Здравствуйте всем. Представляем вашему вниманию курс «Простые секреты опционов», в комплекте с которым можно заказать робота Delta Hedger 3. Зачем нужны опционы трейдеру? Опцион настолько интересный инструмент, и он позволяет существенно расширить возможности вашего трейдинга. Это инструмент, который позволяет зарабатывать даже при отсутствии движения рынка. И получать профит, не зная направления движения рынка. И такое возможно только на опционах. Опцион это отличный инструмент для тех, размер счетов у которых еще небольшой. Вы получаете возможность использовать финансовый рычаг. Поэтому это является идеальным для небольших депозитов и вы получаете отличный шанс быстро разогнать свой депозит. Ни один из других инструментов, которые торгуются на российской бирже, не может похвастаться такими доходностями, как работа с опционами. Заказывая наш видеокурс вы получаете 36 уроков, которые упакованы и имеют удобное меню. Вы получаете 4 часа 45 минут качественного видео. Просмотрев данное видео вы получите полную информацию по опционам. Мы разберем основные опционные стратегии и вы научитесь грамотно не только строить но и самое главное управлять уже собранной стратегией. В чем особенность нашего видеокурса? Курс построен по принципу просто, понятно и без отсутствия лишней воды. Практика – это самое главное, и на это сделан основной упор в данном видеокурсе. Вы узнаете отличия от бинарных опционов, на которых нереально заработать в долгосрочной перспективе. Вы научитесь оценивать доходность стратегии. Получите готовые формулы, для самостоятельного расчета предпочтительного опциона в программе Excel. Мы настроим терминал QUICK на торговлю опционами, и вы получите возможность использовать наших роботов для более эффективного трейдинга. Автоматизация и использование торговых роботов – это одно из преимуществ наших видеокурсов. Вы имеете возможность заказать комплект с роботом Delta Hedger 3, который будет полностью в автоматическом режиме, за вас набирать необходимую опционную позицию. И вы сможете использовать такую стратегию как дельта нейтральный хедж, который вручную просто нереализуемо. Это робот, который не будет иметь абонентской платы. Вы сможете воспользоваться службой технической поддержки и робот поможет вам решить проблему ликвидности на нашем рынке и несомненно повысит эффективность вашего трейдинга при помощи опционов. Но мы не хотим предлагать вам кота в мешке. Поэтому первая часть курса будет постепенно бесплатно выложена на нашем канале YouTube. Вы можете убедиться в качестве изложения материала и сделать для себя вывод, нужен вам такой курс и являются ли опционы тем инструментом, на котором вы хотите получать дополнительный или основной заработок. А при заказе курса и робота вы еще можете получить отличную скидку. И запомните, опционы это крутой инструмент трейдера. И если вы сможете освоить опционы, вы будете на порядок круче, чем многие трейдеры, которые торгуют на российском рынке. Благодарю вас за внимание.